Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Нумизмат. И сегодня мы рассмотрим разновидности 2 рублей 2016 года чеканки. Монета чеканилась на обоих монетных дворах. Но варианты Санкт-Петербургского монетного двора стоят гораздо дороже, так как их во много раз меньше. Стоят они могут до 300 тысяч рублей. У нас обновили дизайну монет. Обновления коснулись преимущественно аверса монет. Вместо герба Центробанка на лицевой стороне один знаков появился двухглавый орел со скипетром и державой главный символ Российской Федерации. Теперь номинал прописан только на реверсе, так как вместо указания достоинства на лицевой стороне появилась надпись «Российская Федерация». Разновидности новой двушки пока не найдено. Характеристика. Вес 5 грамм. Диаметр 23 мм. Толщина составляет 1,8 мм. Горд монеты прерывисто-рубчатый, выполнен в виде чередования гладких участков и групп, состоящих из семи рифлиний. Такие браки, как смещение, раскол, засоры штемпеля, стоят недорого. Около 100 рублей. Есть двушка очеканенной и нешабланной заготовки. Порой сложно определить, что загружок был использован, но монеты отличающиеся весом и размерами, ценится высоко. Например, данная монета, отличающаяся по массе, была продана за 1700 рублей. Исчезновение номинала Сайверса привело к тому, что по ошибке лицевая сторона двушек может быть исполнена штемпелем от десяток, который всего на 1 мм меньше. Поэтому такие нюансы способны заметить только профессионалы. Указанные перепутки стоят более 10 тысяч рублей. Ну а на этом все. Я благодарю вас за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, делимся этим видео с друзьями. Ну а я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до новых встреч.